Две минуты – это неизмена. Две минуты – как это неизмена? Просто вы так легко об этом говорите. Да, это измена.